Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Банан и я вам покажу, как добавить свой датапак крафт с nbt тегами. Итак, мы перешли на этот сайт, а, вот, и сейчас, допустим, я хочу скрафтить свой лук, который я делал в первом выпуске. А, давайте, он будет крафтиться как... Нет, пускай он будет крафтиться с помощью лука и, соответственно, эндер перла да. А, сейчас мы найдем эндер перл. эндер... Вот, ну, пускай 4 эндерперла вокруг лука. Вот. Все. И здесь у нас, соответственно, появился JSON-файлчик. Мы вот это вот копируем до результата. Переходим в наш дата-пак. Рецепты. И вставляем это вот сюда. То есть результат нашего крафта это получается зеленая книжка. Книжка знаний. Сохраняем. И также нам надо будет создать, получается, достижение на получение э, этого рецепта. А, и что он будет делать? Он будет запускать функцию Minecraft э, Recipe's Wooden Сейчас, ребят, я изменю. Да. А, итак, вот, что у нас здесь э, должно написано. Сам рецепт, да, это у меня получается NBT э, Example. И, соответственно, та функция, которая будет запускаться. Это N NBT рецепты и example. Отлично. И сейчас нам надо создать функцию, которая будет, соответственно, нам создавать данный предмет. Мы ее называем так же, как и назвали в достижении. Итак, я написал функцию example. Итак, смотрим, что здесь делают эти четыре команды. Первая у нас забирает достижение, NBT Example, вторая забирает рецепт крафта. Эти две команды нужны для того, чтобы рецепт можно было использовать несколько раз. Третья у нас забирает эту книжку знаний, а четвертая, соответственно, призывает предмет, а не выдает вам в инвентарь. Потому что если у вас инвентарь будет забит, то он просто возьмет и пропадет. Переходим в игру, проверяем. Берем 4 эндер-жемчуга, а также лук. Как мы можем заметить, у нас есть лук телепортации. Можем проверить его в деле. Все у нас работает. С вами был банан Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь к дискорд It bald.